Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Fishing NK И сегодня я хочу поделиться опытом покупки перчаток для рыбалки на сайте AliExpress. Покупал я у двух разных продавцов для разных сезонов для... У Синайта я купил для сезона осень-весна У Макс кейч купил для летнего сезона Цена обоих перчаток составляет Порядка 8-9 долларов. Все они ко мне пришли в течение месяца. С доставкой проблем не было. Но вот с качеством оказались очень большие проблемы у одной из фирм. Это MaxCage. С них и начнем. Стоят они, если точно, 8 долларов. Сейчас Такие вот перчаточки. Первое, что сразу не понравилось мне в этих перчатках, это качество материала. В принципе, он такой легкий, возможно, и дышащий, потеть рука не будет в них, но очень неприятно чувств, ощущается на коже он. Плюс некачественное, некачественное производство этих перчаток сразу пришли мне вот с такими стрелками. На другой перчатке затяжка была, как вы видите сами, везде торчат нитки из каждого отверстия шиты они не знаю как то не на руку потому что получается что при сгибании вот эта часть ладони все топорщится порчится но вот за счет некачественного изготовления я открыл спор спор выиграл и буквально вчера мне продавец вернул 8 долларов то есть эти перчатки мне достались бесплатно Ну если честно, не советую я вам их покупать. Возможно, мне, конечно, досталась какая-нибудь бракованная партия. Вот именно, может, у этого продавца. На Алиэкспрессе много кто торгует этой под этой маркой. Ссылочку я оставлю внизу под описанием. Для того, чтобы вы не покупали у этого продавца. А сейчас подойдем к перчаткам, которые мне очень понравились. Вот, от фирмы Синайт, поставляется вот в такой упаковке, очень удобно. Порыбачил, положил их, посушил, положил обратно, все аккуратно, если надо, подвешил. Открываем. Качество этих перчаток великолепное. Материал очень приятный. Скорее всего, это какой-то зам. В принципе, для сезона осень-весна, самое то, когда еще не жарко, рука не потеет. Единственный минус при заказе, обратите внимание, что маленько они не угадали с размерами. Самый маленький размер подходит под наш русский размер 9. Вот у меня ладонь 9 размера. Но заказал я десятку, почитал отзывы, что у людей, которые там уже покупали, что перчатки маленько маломерки. И вот под 10 размер, 10 размер перчаток, под 9 размер руки, прям самая то, ссылочку я оставлю в описании. Покупайте перчатки, Класс... перчатки классные, удобные, качество, как отмечал выше, можно сказать, так идеально за эти деньги. 9 долларов они стоят. Нитки не торчат, все строчка ровная, все прошито. Удобно. Вот. Видите сами, какие они прикольные, можно так сказать. Подписываемся на мой канал, ставим лайки, пишем комментарии, оставляем ссылочки, где вы заказываете перчатки. Всем пока-пока, не хвоста, ни чешуи.